Да, совершенно забыл. Он обращался настройки. И а, как рендерить? еще выбираем наше разрешение, которое нужно. Конечный кадр. То есть, если у вас анимация всего там на 100 кадров, но здесь написано 250, полностью 250. У вас будут рендериться все 250 кадров. И последний это будет просто последний ключевой кадр. А, Frame step количество кадров, которые считываются во время рендеринга. Так не так. Да. Не так. А, то есть, а то если вот один, то тогда все кадры рендерится. То есть первый кадр, второй кадр, третий кадр, четвертый кадр, все по отдельности, все как отдельные статичные картины. Если поставить, например, 5, то фильм по всему будет каждый пятый кадр только делается, а остальное э, просто заполняется, например, теми же способами, как это делается при увеличении фреймрейта видео. Или, ну самое простое, э, для тех, кто знаком с анимацией в фотошопе, э, когда вы делаете анимацию, вы просто ставите в одном месте картинку про Передвигайте ее и ставите арс -кадрок. кадр Кадры как бы автоматически выдаются, заполняя разницу между начальным и конечным кадром. Вот это тоже. То есть, по факту это сэкономит у времени рендеринг, но ухудшит качество динамичных сцен. То есть, в целом, вот это можно рендерить и, наверное, при каждой десятой Скажем пятом точку Потому что здесь особо ненавичный ничего нету. Аспект радио. Mm, self абсолютно нужна настройка фреймрай. Понятно, думаю всем. А, это не знаю, что это. Output Куда это все дело будет сохраняться? При этом обязательно надо выбрать видео формат не обязательно можно конечно так, картинку это все дело сохранить, но вам придется тогда отдельно склеивать. Ну, кстати, в Blender есть сквенсер, который позволяет склеивать, там, небольшой монтаж видео делать и бла-бла. Да, вот я так думаю, блин, блендер такой охренительный пакет. Графику 2 d в нем можно обрабатывать, фильмы можно, при этом еще с нуля создавать все. А, в общем, можно поставить AVRAU а, Если вы, например, где дополнительную последующую по обработку видео, то есть, например, как я то лучше ставить AVRAU РАВ э, э, Чтобы Качество не портилось, но. Какое здесь качество? И так нет, поэтому и 24 и не паримся. Мы а -а -а. выиграем Override. Это если уже имеется файл, то он перезапишется, но а -а -а, это не активно, потому что просто в том числе дается название. А -а -а. Устроим укодим. Выбираем LX64, то есть LX64 это все делает. Output это... LX64, значит... А, в общем, здесь в Output LX64 это AVI. Именно в контейнере AVI, не знаю почему так. Им видней. плюс Output. Опять же делается для увеличения качества вроде бы фрейм битрейт 6к в целом для всего в пределах full hd достаточно автосplit output это вот очень надо это все кадры сливают в единый файл. Это очень важно. А дальше есть всякая фигня. вообще не важно, в общем. Это максимальный размер чего-то. Видимо, файла выходного. Здесь аудиокодекс. То есть, да, блин, в блендере можно еще и в целом в некотором роде звука вырабатывать. То есть мы можем добавлять всяким элементом звук и так далее. Дельную дорожку, ставить. На самом деле не знаю, как все дело работает. А, сэмпли. Я рекомендую, ну, вот, поскольку здесь просто картинки статичные. Однако у меня вот эта хренька появилась, и я поставлю здесь 50 сэмплов. А вот, э, вот это дело. можно отрендерить из 10 сэмпл. Даже, наверное, с 5 можно. Я уже рендерил один раз, но не так просто как-то посмотреть, что будет. Я рендерил с 10 сэмплами, не минут отрендерил, и нормально все в общем. Light Packs. Э, можно выбрать global elimination но в нашем случае это абсолютно бесполезно то что здесь по сути нет источников света здесь три источника света направлены именно на вот это то есть они в любом случае будут рефлексироваться только от вот этой поверхности можно выбрать direct light то есть это рефлект только один раз -то... по сути что используется в real time rendering это как раз Direct Light. Плохо, в общем, будет выглядеть. Даже не... сейчас посмотрим. Ну, в общем, вот так. Ну, на самом деле, да, это все равно будет заметно даже так. Это будет заметно только на самой вот этой хренатеньке. А, то есть вот так, Direct Light. -like. Можно выбрать Limited Global Light. -like. И R запустить. Я на самом деле даже не знаю, сработает это дело или нет. А, в общем, объяснил теорию. Direct Light. -like, самый быстрый рендеринг, худшее качество освещения. Особо даже не думать о нем. Uh, limited Global Illumination, это что-то среднее, то есть это и время рендеринга приемлемое, и качество, в принципе, вполне нормальное. И Full Global Illumination это все, это просто максимум <связать> для столетнего рендеринга. На практике мы думаем, что кто-то, у кого нет э -э собственного центра будет это делать. И я здесь выберу лимиты Global Elimination, Еще есть стандартный пресек, который идет как только вы загружаете в Blender. Это чуть лучше, чем лимиты Global Elimination. То есть не чуть, но это лучше, чем лимиты Global Elimination по качеству, если он дольше рендер. Но в данном случае я выберу лимит Global Elimination, потому что, как я говорил, только здесь свет и лимита global elimination будет вполне достаточно. Можно добавить Motion Blue. Дело на любителя. Мне, например, не нравится Motion Blue. А, ну здесь уже можно добавить размытие, бла бла бла Performance. В so, что и, эм, так. Вот это можно выбрать. Это в целом не нужно. Хотя, учитывая, что множество кадров повторяющего, да, да, можно. Это не нужно. Но в целом так можно выбрать. OpenGL Rendering. Можно выбрать побольше антиолизы. Особенно как раз вот как раз если у вас куда я почему пропал Хэйсник? Как раз если у вас есть вот сайт прозрачности, ужасно это вы на рендеринге с постным залаживанием. Видите, вот я приблизил ближе, чем видео будет. И ну, не тортик это. Но на самом деле, опять же, сэмбу нужны и строю. Такой... В общем, может стать побольше вложить. И постпроцесы. Если вы его не делаете, это не нужно, но на самом деле, если вы и не делаете, то на скорость это не повлияет. Ну вот, еще одни 10 минут записал. А, теперь точно, всем ББ.